Дорогие друзья, я всех вас приветствую. Давайте мы вместе с вами откроем Послание к Евреям, 4 глава, и прочитаем первые стихи. Но перед этим я предлагаю вам посмотреть на контекст и, в частности, прочитаем 19 стих 3 главы. Итак, видим, что они не могли войти в неверие. Третья глава повествует нам о жестокосердии, об опасности, состояния, в котором человек не принимает Божие Слово. И вывод, к которому приходит автор послания к евреям, заключается в следующем. Видим, что они не могли войти за неверие. И начало 4 главы звучит следующим образом. Всему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Слово опасаться означает бояться, пугаться, устрашаться или быть в страхе. Посему будем страшиться или будем в страхе, чтобы когда еще остается обетование или обещание войти в покое, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено как и тем, но не принесло им пользы слово слышано. Чтобы понять данные слова, нам нужно понять, кто же это тем, ибо и нам оно возвещено, как и тем. И здесь мы должны сделать отсылку на самые истоки еврейского народа, зарождение израильского народа. Это Египет, это выход из Египета. Из Египта. Если мы смотрим на сам исход, смотрим на то, как еврейский народ прошел свой путь от Египта к Ханаану, то в этом мы можем увидеть прообраз жизни одного христианина. Христианин выходит из рабства греха, и его жизнь ⁇ это череда испытаний. Это череда голода, иногда это изобилие, это искушение, это борьба, это войны. В этом мы видим действительно прообраз одного, одной жизни, жизни христианина. И его цель – это жизнь вечная. Так вот, что пишет автор. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное. Заметьте, автор не говорит о том, что видел еврейский народ. Он говорит о том, что они слышали, но не принесло им пользы. Почему? Потому что оно не было растворено верою. Итак, если нет веры, значит нет пользы от того, что говорит проповедующий. Или что говорит Бог. То все это нужно растворять верой. Давайте мы продолжим с 3 стиха. Оходим «А в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано на седьмом дне так, и почил Бог в день седьмый от всех дел своих. «Еще здесь не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Заметьте, что написано в 6 стихе. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за что? За непокорность. Слово «непокорность» очень важное. Слово в данном контексте. Оно означает «непослушание», «неповиновение» или, как у нас в данном случае, «неверие». Они вошли в него за непокорность, за неверие. Они не растворили веры. В таком случае мы должны рассматривать непокорность как отсутствие реакции. В действительности неверие – это отсутствие реакции. Ожесточение – это медлительность на Божий призыв. Бог призывает, если мы молчим, если мы ничего не делаем, это лишь доказывает, что у нас нет веры. Мы находимся в состоянии неверия, либо ожесточения. Чтобы не читать все стихи, я предлагаю вам сразу, чтобы мы перешли к десятому стиху. И прочитаем 11, самый главный стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в в непокорность. Итак о каком же покое говорит господь? Если мы внимательно изучаем священное писание то мы увидим эту истину, что наш покой это Иисус Христос наша суббота это Иисус Христос только в нем мы найдем удовлетворение в нашей душе, только в нем мы найдем истинный истинное счастье истинный покой. Мы знаем, что плоды мы можем принести только в одном случае, если мы пребываем в Нем, в Иисусе Христе. Итак, постараемся войти в покой Он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Если мы пребываем во Христе, нам автоматически открывается путь на небеса, путь в рай. Итак, Неверие — это отсутствие реакции. Ожесточение — это медлительность, это бездействие, когда человек слышит Слово Божие. И здесь я хочу сделать авку. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В греческом написано так. «Если любите меня, вы будете исполнять мои заповеди. То есть здесь нет никакого призыва. Здесь есть одна очень важная закономерность. И если вы любите меня, вы будете исполнять мои заповеди. Естественно, нам нужно посмотреть на эту цепочку, на цепочку действий. Вера порождает любовь. А любовь порождает действие. Любовь не может быть направленной на пустоту. Любовь, она имеет объекта. То есть любовь, она направляет свою любовь к кому-то. Следовательно, любовь знает, кого она любит. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что мы знаем Бога, и мы любим Его. Но откуда мы это знаем? Мы знаем это от Его Слова. Но это и есть вера. Другими словами, вера от слышания Слова Божьего. Мы открываем Слово Божье, мы открываем Библию, мы читаем о Боге, мы видим, каков Он есть, что Он любит он прощает, и в нас появляется любовь. Мы начинаем любить его. И когда мы любим его, мы исполняем автоматически его заповедь. 1. Иоанна, 5 глава, 3 стих. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его. И заповеди его не тяжки. Еще один текст 2 Иоанна, 1 глава, 6 стих. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Таким образом, любовь настроится на вере, а вера строится на Слове Божьем. Поэтому призыв апостола Павла был следующим. Не медлите, торопитесь, торопитесь войти в покой, поторопитесь войти в Нем. Все это исходит от Слова Божия, и никак иначе. Пусть Господь вас благословит, спешите войти в покой, если вы этого еще не сделали, и пребывайте в Нем. И любите Его, как написано в Его Слове. Всем Божьим благословений!